Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам покажу новое обновление в игре Among Us. И разработчики нам показали новую шляпу, новый скин и также нового питомца. Ну и дабы нам это все продемонстрировать, разработчики сделали специальный ролик, который мы и рассмотрим в этом ролике. В общем, сегодня будет очень крутой ролик, поэтому наливайте чайок с печенькой, подписывайтесь на канал, ведь нас скоро 30к. Погнали. Еще в начале 2021 года разработчики нам заспойлерили то, что Among Us выйдет на Xbox. Но прошло так много времени, и походу Among Us на Xbox так еще и не вышел. А вот про PlayStation оставались вопросы. Время шло, а Among Us не выходил на PS. И ничего нам не говоря, разработчики резко выпустили Among Us на PS4 и PS5. И помните, когда вышел Among Us на Nintendo Switch? Switch, то тогда резко, случайно появилась на Nintendo Switch карта Airship. И тогда все ринулись покупать Nintendo Switch, дабы поиграть на новой карте Airship. Но однако карта Airship уже давным-давно вышла, и как бы нас надо чем-то еще удивить, дабы мы перешли на Xbox и попробовали на Xbox уже поиграть в Among Us. Ну и дабы нас завлечь на Xbox, разработчики сделали специальный ролик в котором нам кое-что интересное показали. Ну и сейчас я вам покажу этот ролик, но только не будет сейчас закадрового голоса, дабы я вам не мешал. Сейчас вы посмотрите его, а потом я уже с вами обо всем поговорю. Вот знаете, после просмотра этого ролика у меня появилась такая мысль, то что когда Among Us вышел на Nintendo Switch, но ну, я уже говорил, то что тогда вышла карта Airship. и разработчики сказали то, что это было как бы случайно. И тут Among Us выходит на PlayStation, и опять же разработчики что-то делают для того, чтобы игроки, у которых нету PlayStation, обратили на это внимание, и проявили какой-либо интерес. А интересы здесь есть к чему проявить, а именно к новой шляпе, к новому скину и также к новому питомцу. И все это выглядит просто очень сильно круто. Хотя, если честно, мне больше всего нравится только один питомец. Питомец здесь действительно очень сильно крутой и необычный. Просто внимательно осмотрите всю картинку, которую вы видите на экране. Не видите ничего странного? Ну, посмотрите прямо на любой пиксель, на каждый пиксель, досмотрите его. Ведь здесь есть одна Огромная странность. Здесь нету отсылок к Генри Стикмену. Это просто какая-то странность. Потому что какое бы обновление не было в игре Among Us, везде будут отсылки. А здесь просто ничего подобного нету. А теперь то самое, для чего стоило досмотреть ролик до этого момента. Это именно когда выйдет этот скин. Но весь этот сет, то есть новый скин, новая шляпа и новый питомец. Готовьтесь то ли плакать, то ли просто угорать. В общем разработчики написали в своем твиттер аккаунте, когда выйдет этот сет. Вот такой пост сделали разработчики. Тут написано. Среди нас на PlayStation будете готовы встретить на борту совершенно новый экипаж. На консолях PS4 и PS5. В конце! Этого года И я тут не знаю смеяться или плакать Потому что это просто такой абсурд И я действительно когда это прочитал Я даже не знаю как это прокомментировать Именно поэтому Думайте сами и пишите в комментариях Я все комментарии читаю Ну вот такой интересный ролик получился Ставьте лайки, подписывайтесь на канал У нас скоро уже 30 тысяч Поэтому пожалуйста подпишись если ты не подписан В общем пиши комментарии С вами был Чайак ТВ Ставьте лайки, подписывайтесь Пока